Друзья, я вас приветствую на канале "О сложном просто". Сегодня я хочу поделиться с вами опытом использования Dependency контейнера ну, в частности, речь пойдет про S&P.NET Core, который в него устроил Microsoft. В общем, будем говорить про этот контейнер. Ну, да. понимаешь, что контейнеры существует огромное количество, и у них разные истории. Создавались они на самом деле. Ну, есть такое понятие, как позднее связывание, и вот все оттуда пошло, когда на этапе компиляции нам не нужны какие-то объекты, а, допустим, через XML конфигурацию можно было в приложение догрузить нужные сборки. Таким образом, можно было изменить их в XML, допустим, набор каких-нибудь плагинов, и при старте приложения или в рантайме прям, можно было этот плагин подцепить, и, в общем-то, это нормально работало. В общем, все пошло с тех пор, и можете заметить, что некоторые контейнеры, ну, например, автофак или там, Нинджект, они до сих пор поддерживают конфигурацию из XML, и вот это вот все пошло оттуда. Ну, в настоящий момент такого понятия, как, наверное, позднее связывание, ну, оно, безусловно, существует, но оно не так активно используется, во всяком случае на моих а, проектах. И э, сегодня будем говорить про допуменций контейнер, про то, как зарегистрировать в нем э, какие-то объекты, как получить объекты, как объект или объекты. Э, будем говорить про то, что, собственно говоря, э, Контейнер не является обязательным для реализации инверсии зависимости, ну то есть есть такой принцип. И э, контейнер – это всего лишь инструмент, который позволяет э, собрать кучу зависимостей, собрать из них э, нужный вам граф и внедрить, то есть отдать в то место, куда вы, собственно говоря, инверсируете какую-то зависимость. Еще раз, контейнер – не обязательный инструмент для инверсии зависимости, а инверсия зависимости – это, наверное, принцип. Да? Марк Симон в своей книжке «Dependency – Inverseon хорошо описал, что это такое, что это вообще принцип э, программирования, а не какой-то там... Ну, в общем, это на самом деле прикольная штука. Я надеюсь, э, вы читали эту книжку. Если нет, обязательно прочитайте. Во всяком случае, там э, первые несколько глав ах, с хорошими примерами. В общем, ладно, поехали. Очередное хочу напомнить, что чтобы не пропустить видео, подписаться можно на канал, поставить колокольчик, будут вам приходить нотификации. Ну а также хочу напомнить, что мы существуем и на других каналах, например, Zen, на Rutubi, еще где-то, по-моему. Ну неважно. Все, давайте переключаться и писать какой-нибудь полезный код. Или кошку. Итак, друзья, добро пожаловать на мой рабочий стол, я создал новое приложение, оно будет консольным для того, чтобы максимально просто показать то, как работает Dependency контейнер. Ну единственное, что мне, естественно, нужно его для начала установить, и называется он Microsoft, нет, давайте напишем, Microsoft Dependency, вот, вот здесь, вот, вот эта сборка 1.6 миллиарда установок, ну это круто, да, версия 7, напоминаю, вышла совершенно даже недавно. И после того, как он установлен, можно, в общем-то, начинать. Ну, давайте начнем с того, что в э, ну, папке какой-нибудь э, создадим, ну пусть у нас будет папка services, и в этой папке будет какой-нибудь э, email, допустим, сервис. Э, Я э, просто какие-то абстрактные файлы создаю, чтобы было понятно. Давайте еще тогда создадим... Какой-нибудь iprofile-service, пусть будет I profile сервис и еще, и еще давайте создадим в папке messages какой-нибудь iMessage-интерфейс. В общем, сейчас по ходу придумаем, как это можно заинжектить. Ну, и смотрите, все у меня получилось, создалось. Давайте начнем с того, что у нас в какого то интерфейса должна быть какая-то реализация. Ну, по-моему, это логично. Я сделаю это, опс, не таким, а вот таким способом. type. Пусть он будет публичный. Пусть интерфейс тоже будет публичный. Ну, давайте для порядка сделаем какой-нибудь... Ну, понятно, что я не буду писать всю реализацию email-сервиса. Я сделаю какой-нибудь out ну или, допустим, нет, давайте сделаем void print. По большому счету мне этого будет достаточно, чтобы каким-то образом какую-то информацию передать. Здесь я сделал реализацию, и пусть это будет консоль в write. Но, опять же повторюсь, это я сейчас плохой способ делал, потому что консоли в write это... Внедрение зависимости напрямую, то есть email-сервиса связан напрямую э, с э, консольным приложением, по идее сюда должен падать какой-то интерфейс. Ну, неважно, давайте пока сделаем такой вариант, простой, да. И здесь я скажу, что, э, ну пусть будет, давайте вот сделаем get, э, ta, э, name, ну чтобы понять, что это такое, в общем, вот таким вот простым способом. И э, есть также у меня профайл сервис, который примерно так же я хочу реализовать. Э, Во-первых, to public, сделай derived type, пусть он так и называется. И здесь тоже сделаем какой-нибудь... Ну, чтобы, чтобы было понятно, давайте вот так сделаем. Э, я просто буду в консольном приложении выводить информацию о том, что получен какой-то инстанс какого-то класса, и это, в общем-то... Давайте еще одну штуку покажу. Смотрите, у меня есть интерфейс профайл э, сервис и есть у меня email сервис. И есть у меня одинаковый метод, который называется Boyprint. Я вот сейчас хочу сделать вот здесь папку, назову ее. Base, и здесь скажу output какой-нибудь. Давайте так вот: I output. И все. Короче, вот так назовем его. Это тоже будет интерфейс ну, пока не заморачивайтесь, это я, собственно говоря, для себя делал. у меня здесь вот такой вот print всего лишь на есть. И э, я вот здесь вот сделаю удалить э, вот этот вот самый print. А на этом сделан наследник. И это вопрос о том, можно ли интерфейсы наследовать. iOutput. Да, можно. И работает это примерно таким вот способом. Ну, то есть у меня есть один и тот же метод в e-mail сервис и в э, так называемый iProfile сервис. Я просто добавлю вот эту реализацию. И вот так вот это будет работать. Ну и, наверное, тоже было бы неплохо. Давайте еще одну штуку покажу. У меня есть вот Output. Я могу... Ну, дефолтную реализацию можно, по идее, сделать. Ну, я не буду ничего делать. Хотя, нет, давайте сделаем. Консоли. Output. А, write line. Вот так вот. Get. Type. Давайте проверим, что она как нужно сработает, этому чуть позже убедимся, пока вот так да, поставим, дефолтная реализация и соответственно здесь дефолтная реализация как бы не требуется. Ну, это так, нюансы ООП, ну давайте посмотрим, что из этого получится, будет ли это понятно, пишите пожалуйста в комментариях, можно великие штуки втыкать в процесс показывания, нет, процесс показания одного примера, втыкать в другие, в общем, Скажите в Итак, у меня есть какие-то, собственно говоря, интерфейсы. Я здесь могу сказать var, new email service, так, email сервис вот он мой, и могу как бы где-нибудь заиспользовать. Например, email, ну что у нас там есть, нет, ничего у нас нету, output. Так, давайте посмотрим, что у меня output. А, принтом а, называется. Не работает. И, собственно говоря, это происходит вот почему. Потому что то, что у меня output есть, у нее есть дефолтная реализация, но она у меня... Так, давайте еще проверим, у меня паблик, паблик. Не совсем правильно работает, потому что... Ну, давайте не буду в этот раз браться в подробности. Напишите в комментариях, почему это у меня не сработало, и это будет хорошая проверка. Итак, в email сервис я все-таки напишу console write, какой-нибудь get-type э, э, текущего объекта. И напишу ну просто name. И соответственно, давайте сделаем профайли. И все то же самое. И теперь э, в программ files я могу э, собственно, запустить это приложение. Я должен видеть email сервис. Но, чтобы, ну, собственно, вы уже все поняли, что именно так происходит. Ну и если я буду создавать, допустим, ä, давайте здесь напишем email сервис. Нет. Вот, email сервис и это у нас тоже будет email сервис. А здесь я напишу profile сервис. ProfileService и здесь создадим новый ProfileService, мы сейчас пока работаем без контейнера, я просто показываю, чего собственно говоря у нас есть, чтобы потом это преобразовать ой, уже с использованием с контейнером, ProfileService.print у нас также метод есть, снова запустим приложение, естественно у нас показалось, то есть сейчас вообще ничего сложного нет, у нас есть какие-то инстанции, более того, мы можем здесь написать не ва а рассказать, а email, сервис, то есть это у нас получается абстракция iProfile нет, давайте файл напишем и это также сработает, то есть у нас есть реализация интерфейса и мы через абстракцию сделали то есть для чего это делается? для того, что допустим у меня есть email-сервис который м -м, может управлять ну, email-сервис, наверное, хорошо есть профайл, который... Да, давайте еще создадим какой-нибудь, чтобы понятно было Интерфейс, пусть он тоже будет публичный iMessage И мы создадим от него ну Во-первых, да, опять же его вот, наследуем от iOutput Это мы тоже как-нибудь потом Обработаем, в том числе и с контейнером Здесь у нас есть Давайте сделаем какую нибудь реализацию И здесь уже реализации у нас может быть Несколько Почему? Потому что Ну, например, у нас может быть I Допустим, ErrorMessage, да, может такое, может быть. И мы здесь можем написать, но ну, опять же, консоль играет, опять же, напомню, что лучше не встраивать. И type, э, да, вот так вот, и name. Вот это вот можно даже скопировать. А теперь смотрите, допустим, у нас есть еще, ну, следуя логике, да, какой-нибудь, ну, не месседж просто, а, допустим, ну, если то Error, пусть будет там, Message, да, и здесь мы можем упс, э, также, э, собственно, сказать, что это выводится на, на экран. Я неправильно, давайте я переименую. Success. Вот. И тут, собственно, у нас дальше фантазия может идти дальше. Может создать еще один тип, который называется, ну, попап, например. Э, message, который будет где-то там чего-то... Э, попапить можно сказать и это тоже будет публичный а еще у нас может быть какой-нибудь ну допустим notify message который тоже собственно может как вы понимаете что-то notify ну в хорошем смысле конечно ну и смотрите у нас у одной реализации у одного интерфейса несколько реализаций к output мы пока никак не привязываемся и смотрите для того, чтобы, ну, давайте вернемся сюда и создадим какой-нибудь, ну, вот таким вот образом, iMessage, не-не-не, iMessage, и я здесь могу сказать new file, допустим, ой, notify like message, ой, ну, давайте message. Давайте вот так вот назовем, чтобы было понятно. Я могу здесь взять какой-нибудь другую, например, error message и, соответственно, здесь у меня тоже будет error. Опять же, дальше можно popup какой-нибудь и, соответственно, пусть это будет То есть один интерфейс у нас реализует несколько есть вот новый интерфейс из нескольких реализаций и, ну, опять же, давайте натифай message, ну, пусть будет print раз, 2 три и здесь напишем Error а здесь напишем ну, пусть будет попа ну и если это все запущу я конечно же увижу мало информации но нам важно как это работает ну и что теперь можно сделать с dependency контейнера существует вероятность того что вы в реальных проектах, на достаточно сложных проектах, сможете e-mail сервис прокидывать, ну, например, в разные интерфейсы, ой, в разные методы, например, разных контроллеров. И каждый раз писать new, я сейчас делаю достаточно простую систему, да? но мы немножко усложним чуть позже. То есть сейчас у меня есть один экземпляр одного класса, и он ничего не использует, это легко создать instance, хотя это тоже, конечно, неправильно, и, и контейнер, по большому счету, нам собственно говоря, и не нужен. А давайте изменим немножко, собственно говоря, систему и, например, у нас есть email сервис и вот здесь, собственно говоря, для его работы нам, допустим, требуется. Но, ну, наверное, сервисы в сервисы инжектировать все-таки, наверное, плохо, потому что есть вероятность того, что у вас будет рекурсия зависимости, когда вы будете без без в общем, в сервисе, начнете инжектировать в сервис, и в какой-то момент вы столкнетесь с тем, что вы не будете знать, какой сервис от такого зависит, и вызовете рекурсивную зависимость внутри dependencies контейнера, например. То есть для того, чтобы один вам потребуется второй, а чтобы второй потребуется первый. Это вот такое. Да? Или как говорил один мой знакомый, чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию. Но ну, в нашем варианте я не буду сюда инжектить iProfileService, я сюда заинжекчу, например, iMessage. Ну и надо понимать, что здесь мне требуется конкретный месседж. Да? А, давайте создадим еще какую-нибудь штуку, потому что у нас сейчас месседжей много. Я пока не буду месседж использовать, давайте создадим еще какой-нибудь Э, ну, наверное, не, не сервис, да, а какой-нибудь helper, да. Вот пусть какой-нибудь helper будет. Создадим его в этой папке, э, назовем helpers. И этот helpers будет, например, э, configuration, э, configuration э, helper. Ну, loader, да, наверное, пусть будет loader. Вот, э, чтобы главное у него слово сервис не было. Это, собственно говоря, моя концепция, потому что я называю разные уровни абстракции для того, чтобы нельзя было преднамеренно внедрить, ну, то есть нарушить договоренности и внедрить, например, в сервисы провайдера или провайдеры в менеджеры. Где-то у меня в блоге есть статья по этому поводу, настоятельно рекомендую с ней ознакомиться. Ну, в общем, есть какой-то лодер, он такой низкоуровневый, что его можно инжектировать и в сервисы, и в месседжи, и все такое. Ну и теперь давайте сделаем какую-нибудь простую реализацию, публичный. Э, да нет, мы тут просто напишем, что э, пусть у него будет метод какой-нибудь public. Э, ну пусть будет public, на самом деле. Void нам, собственно говоря. Давайте. Б -б -б -б -б, ну, давайте string, пусть он возвращает string. И э, метод load э, э, string name template name. вот там вот. зайдем, его template name, неважно. И здесь он вот, пусть будет консоли в write вот этот вот template name, пусть он его запишет, и нам нужно какой-то return, сделать return, давайте вот так вот по-простому опять же сделаем template, нет, вот так вот template name successfully. successfully, короче, loaded. Вот, вот, ой, вот такое вот у нас будет сообщение в консольном приложении. Вот. И теперь смотрите, я хочу, чтобы у меня вот в этот самый email-сервис вот здесь прям, каким-то образом, вот это вот, для того, чтобы создать какой-то шаблон, отправить его, нужно загрузить сначала, и для этого, ну, первый вариант, неправильный вариант, var template template-loader пусть так вот называется равен new что на самом деле очень плохо еще раз повторяю я configuration-load loader вот таким вот образом и здесь допустим мы говорим template-load какой-то там шаблон var message вот и мы хотим чтобы сюда template ну допустим profile или что, где мы Email, да? Email, какой-нибудь template И выводим сюда. Э, ну, давайте еще раз выведем вот сюда вот такую штуку, напишем message. Вот. Э, собственно говоря, понимаете, да, что я жестко внедрил зависимость Email сервис э, зависимость с Configuration Loader. То есть, если я буду где-то что-то тестировать, вот эта штука работать будет до определенного времени, пока вот сюда не потребуется какая-нибудь зависимость, например, какой-нибудь i-input-output-сервис, который будет говорить, где лежать эти шаблоны. И вот таким вот образом по нарастанию будет усложняться мое приложение и мои new-new-new, что является очень плохим словом. То есть вот можно сказать, что вот это явная зависимость, а вот этот вот консоль это неявная зависимость. Ну мы пока не будем говорить про неявные зависимости, Вот почему явная? Потому что здесь я явно создаю какой-то инстанс, а здесь я неявно использую другую да, системную сборку. Ну не всегда от системных сборок неявные не зависимости плохо, но я настоятельно вам рекомендую этого избегать, потому что... Сборки меняются, версия меняются, фреймворки меняются, платформа меняется и здесь будет вот консоли например ну, в dpf или допустим, <laughs> ну в общем смотрите, да, пока мы смотрим только вот на эти две строчки, а это так, просто для вывода информации на экран. Ну и теперь для того, чтобы не запустить приложение, смотрите, у меня сейчас все отлично заработает, я прям Запущу, как вы видите, темплейт email successfully loaded, эта информация вывелась на экран, все четко и классно работает, как казалось бы, какие проблемы. Но, собственно, опять же говорить, если про юнит тестирование, то для того, чтобы симулировать тест для вот этого метода, который print для email сервис, мне потребуется создать внутренние зависимости. Это будет работать до определенного момента, пока ваши зависимости не поймают все, весь полный граф зависимости. То есть увеличится сложность, которая потребуется, например, им configuration, нужны input-output, input-output есть какой-нибудь там я не знаю, платформ-селектор-сервис, и там до самого низа, короче, будет большое количество зависимостей, которые вот в этом юнит-тесте для вот этого e-mail-сервиса вам придется вручную написать. И, э, и для того, чтобы этого не делать, э, делать такое понятие, как абстракции. И, ну, в общем, это тот же самый паттерн, ну, не паттерн, наверное, солид подход, да, когда несколько паттернов объединили в одну штуку, которая минимизирует зависимости от каждой из пяти, собранных в эту э, аббревиатуру, солид, они минимизируют зависимости между модулями. И здесь вот эта штука решается вот таким способом. Я хочу вот этот configuration loader э, получать как... Э, ой... Configuration Loader я хочу получать как зависимость. Это называется, я развернул зависимости Теперь у меня email сервис хочет получить все инструменты, которые ему нужны, через конструктор. Напоминаю, что выливать можно, собственно говоря, через конструктор, через свойство через фабрику, через фабричный метод. То есть абстрактная фабрика, фабричный метод. 90% случаев, даже 95% наверное. Здесь и вообще во всех приложениях, используется вот через конструктор внедрения Lowder, так что-то я тут написал Loader. давайте сделаем из него instance вот таким вот образом и здесь я скажу, что у меня теперь есть Lowder, нет, у меня еще пока здесь его нету, вот так вот вот, вот он. И здесь я сделаю то же самое. То есть у меня теперь вот эта вот зависимость развернулась. меня Мне не важно, какой сюда лоудер придет. Если я его сделаю интерфейсом, а это на самом деле очень просто, я могу сказать, что ну, у меня этот интерфейс файл является ай какой-нибудь э, loader, то есть, да, то есть можно загружать конфигурацию, можно загружать какие-нибудь темплейты, можно загружать еще какая-нибудь хрень, и это вот configuration loader, конкретная реализация какого-то лоудера. и здесь какой-нибудь будет void, ну давайте да, string пусть возвращает, ну шаблон, да, он же string, пусть будет, и э, какой-нибудь load-метод, э, вот, и э, в общем-то здесь вот нет, нужно Uh, у меня еще тут template, надо да? сюда тоже добавить, Стринг, uh, uh, template name, uh, ну допустим, если это загрузчик темплейтер, то это будет вот так. И теперь у меня получается есть loader, у него есть конкретная реализация, даже вот так вот можно поменять это впервые. И собственно я могу теперь вот в этот самый uh, email сервис, где он мне используется, вот, я вот он. Я могу сказать, что я хочу сюда получить какой-то лоудер, то есть я хочу получить абстракцию, это один из принципов э, версии зависимости, что, ну, даже один из принципов оба, если хотите, что верхние слои, верхние слои, нижние слои, в общем, э, понарастающие слои от нижнего к верхнему должны зависеть от абстракции, а не э, наоборот. Ну, в общем, так, нет, я ничего вроде не путаю, если что-то путаю, напишите в комментариях. Вот. Ну, то есть таким образом я создал email сервис, которому нужен какой-то loader. Мы знаем, что этот loader будет сейчас у меня запрошен. Вот здесь, как вы видите, мне требуется этот loader создать. И единственное, что я могу сказать, вот так вот loader и создать его instance. Это будет loader, и он будет равняться new configuration loader. Ну и как видите, сейчас я запущу опять приложение, все опять отлично сработает. Но смотрите, дальше больше. Достаточно часто я слышу такие высказывания, зачем эти абстракции, так все работает, зачем эти контейнеры. Безусловно, друзья, на самых простых приложениях, которые имеют небольшую сложность, и абстракции нафиг не нужны, и без контейнеры можно обойтись. Но как только вы приходите на большой серьезный проект или становитесь его создателем или участником разработки, вы увидите, что и контейнеры есть, и абстракции есть, и немного где эти абстракции используются, и для юнит-тестов, и для различных реализаций, и в том числе даже для различных реализаций, для разных энварментов, ну, да, как -то сред окружения, вот так, сред по окружению. Нужно понимать, как это работает, и если говорить дальше, то сложность нарастает, и вот эти вот зависимости начинают плодиться одна от другой, и в какой-то момент времени для того, чтобы, допустим, написать Unit для вот этого e-mail-сервиса, мне нужно создать один, второй, третий, потом еще какой-нибудь э, Notify, ну какие-то подключены, там э, такой кроменный нужно создать для каждого теста, грубо говоря. Ну или для, для, для тестирования определенного метода нужно каждый раз создавать а, определенный набор графа, ну то есть объектов граф, э, в которых будут э, разные значения разных свойств для того, чтобы проверить, что это реально работает. Ну и здесь э, выступает, э, собственно говоря, инструментом, который помогает разрулить эти зависимости, э, непосредственно контейнер. Ну для того, чтобы понять, как работает контейнер, нужно понимать, что контейнер это... Такой ящик, ну, некоторые называют его черным ящиком. Ну, ну, наверное, те, кто не понимает, как это работает. Так вот, я хочу, чтобы вы поняли, как это работает. Это работает на самом деле очень просто. Что вы в ящик положили, то вы из ящика возьмете. Тут как бы других вариантов нет. Давайте первым делом создадим контейнер. Я буду опять же повторюсь создавать контейнер i который используется, но это не значит, что его можно использовать в iSP.net core только. Его можно использовать много где. Ну, и опять же, еще раз повторюсь, да, контейнеров существует огромное количество, у них разная история, у них разные возможности, но так или иначе они все очень похожи. Итак, создадим контейнер, да, create контейнер какой-нибудь, я не знаю, var-services, наверняка вы видели такую штуку, new-collection, напоминаю, что сборку я уже установил, нужно, ой, сервис collection конечно же, service-collection, вот он. Вот, вот теперь все правильно написал. Вот подключился нужный namespace автоматически и здесь у меня наверное правильно назвать сервисы э, вот так вот да то есть это сервисы их пачка вы наверняка вы SP.NET core видели там такую штуку сервисы э, transient ну давайте вот так вот Add. есть э, такое понятие как скопэт есть singleton. есть transient все вот эти понятия так или иначе э, говорят о том каким образом контейнер будет управлять жизненным циклом вашего объекта. Например, давайте зарегистрируем, например, loader контейнер, в смысле, iLoader, и сделаем вот такой вот способ. Transient. Для того, чтобы зарегистрировать, нужно сказать, что мы регистрируем. Ну, например, iLoader – это абстракция. И тут же через запятую указать ее реализацию. В контейнерах, опять же, в разных... Принципы немножко другие, например, на инжекте там нужно bind, to указать вот эти два параметра для реализации, в автофаке там по-другому реализовываться. Ну, все это описано непосредственно на сайте документации каждого из контейнеров. Ну, вот этот работает таким вот образом. Смотрите, чем отличается вот этот вот от вот этого или вот этот вот от Синглтона. Сингл... Sing... ой, синглитон Вот так вот, нет, вот так Сейчас, секунду, синглитон Sing... Ну да, что такое, господи, сингл? Ну вот это я и боялся, что он скажет мне Что этот вот неправильно работает Ну, в общем, смотрите, теоретически я могу здесь также написать и вот эту вот конструкцию но э, так как это будет ну обычно делается вот так, то есть без реализации какая-то штука заводится. А теперь по порядку про каждый из типов. Смотрите, транзиент, э, э, то есть э, давайте вот так покажу. Если у вас есть какой-нибудь контейнер, и вы в нем зарегистрировали какую-то сущность и э, какой-то объект да, с его реализацией, а потом в каком-то месте, вот предположим, что это Action 1, это Action 2, это Action 3, это Action 4, и у вас request заходит в action, а здесь action использует какой-нибудь email-сервис, у которого есть какой-то message, который там что-то в кого-то инжектится, а здесь метод какой-то другой существует, там другие инъекции. К чему это все? Когда вы делаете запрос на какой-то action, у вас приходит request, который назад выдает response. Это понятно, да? Но в процессе обработки вот этого метода может быть использовано несколько э, сущностей, которые могут одна от другой зависеть. И в, в том числе одна и та же могут, может быть прокинута в разные, например, методы. Например, у вас метод получает, например, список, там, я не знаю, сотрудников. И при этом есть какой-нибудь э, профайл репозиторий, да? А еще есть какой-нибудь, э, допустим, э, не знаю... Settings Manager, да, в который тоже э, нужно заинжектить э, данные э, про том, где взять вот в базе данных, да, например, DB-контекст. И этот DB-контекст будет инжектиться в каждый из указанных, перечисленных мной объектов. Так вот, транзиент на каждый запрос в сервисе, то есть на каждый запрос к э, контейнеру будет всегда выдавать, э, строго говоря, новый объект. То есть он нигде не сохраняется, он просто будет каждый раз сбрасываться и все время выдавать новый объект на, на любой запрос. Это работает таким образом. Теперь, если вы будете использовать скоп-вариант, э, то э, здесь как раз ну, вот этот самый скоп и будет работать в том варианте, что у вас один метод, например, вот этот вот самый action1, у которого несколько там зависимостей внедряются, и э, у контейнера... То есть, когда придет request, нужно будет отдать response. Контейнеру нужно будет сюда что-то заинжектить, сюда заинжектить и сюда. И если это будет один и тот же инстанс какого-то объекта. Сейчас не буду говорить конкретно про какой, то в скопе будет прокинут в каждый из этих один и тот же объект. То есть еще раз. А он выдает, но будет выдавать новый только на request. Новый будет выдавать только на один request. Если будет снова request в этот же метод и улетит response, то это будет снова новый объект. Но вот сюда будет придаваться один и тот же, один instance, один и тот же instance одного и того же объекта. Понятно, да? Дальше, что такое Singleton? Ну, тут все просто. Это... Всегда выдается один и тот же объект, он живет пока живет ваше приложение, как только вы первый раз обратились, получили объект и больше он не подыхает. То есть, в общем, убить его можно только вместе с приложением. То есть, есть вариации, короче, но мы пока про них не будем говорить. Пока исходим из этого. Так вот, если говорить про то, какой же мне регистрацию мне нужно для моего лоудера, ну, я делаю скоп, нужно четко понимать, когда вам нужен каждый раз новый инстанс, а когда, в общем-то, нужно какой-то сохраненный в контексте, да, то есть скоп, то есть в области действия, когда он будет пересоздаваться новый. Вот если говорить про из податной корпки, то request. А, это как раз скопит потому что там внутри может быть много инжекшенов и вот на скоп, то есть на один request будет передаваться один configuration loader меня это в принципе устраивает, я оставлю скоп давайте дальше сделаем ну, какую-нибудь еще регистрацию и э, я покажу как разруливать эти самые зависимости итак у меня есть email сервис давайте я его сюда запихаю я не, не скопировал я э, вот сюда его запихаю вот эту вот реализацию вот сюда, мне нужны еще один, я сюда запихаю, ну в хорошем смысле, профайл сервис, возможно у меня потом зависимость как-то изменится. Ну и смотрите, у меня есть смысл что их несколько реализаций, я сделаю вот таким вот образом, я могу создать, я могу сказать контейнеру, что у меня реализации одного и того же инстанса есть разные. То есть, одного и того же интерфейса есть разные э, реализации и мне это поможет в дальнейшем. Но ну, есть некоторые фишечки, мы с ними поработаем чуть попозже. Смотрите, на самом деле все просто. Я точно знаю, что у меня в контейнере зарегистрированы все вот эти штуки. И соответственно, вот этот вот лоудер мне уже здесь не потребуется. И здесь вот этот сервис. Ну, давайте я вот так вот оставлю и скажу, что это какая-нибудь предыдущая реализация. Ну, давайте вот так вот. With.out.di. Нет, Контейнер. Вот. А теперь давайте нам нужно же все-таки как-то вывести на экран. Теперь нам нужно что сделать. Нам нужно сказать, что у нас есть builder. Ну или нет, теперь можно получить сам контейнер. То есть мы сделали регистрацию сначала сервис контейнер. И а, она делается сервис следующим образом. Сервисы, ну, билд. Ну или просто билд там на самом деле нет. Все-таки изменилось. Значит только сервис провайдер. То есть теперь мы, получается, из коллекции сервисов, которые были зарегистрированы, создаем сервис провайдер, который, в общем-то, может как раз и выдавать из контейнера все нужные штуки. Я специально назвал здесь коллекцию сервисов-сервисов, а здесь контейнер контейнером, потому что я могу сказать теперь var, что у меня там есть loader, равен, ой, container, getService. Э, ну, смотрите, есть два понятия. Давайте тоже про них поговорим. Есть get сервис и называется iLoader. А есть еще, о, вот нужно вот так сделать, а здесь еще есть вариация required services. Вот. И она практически то же самое, только, смотрите, э, здесь может вернуть null, если вот это не зарегистрировано, а здесь может вернуть exception, если вот это не зарегистрировано. Я буду делать, э, ну, то есть, вот смотрите, load1, load2, и здесь у меня, видите, iloader nullable. Э, не видно, да? Здесь у меня iLoader был, а здесь у меня iLoader а тоже был, но Require говорит о том, что он вернется не Nullable. Вот здесь вот прям хорошо видно. Я буду возвращать не Null, потому что я точно знаю, что он зарегистрировал. А, и еще, кстати, давайте вот про что Смотрите, на самом деле есть такая штука, называется Composition Root, только а, в этом месте можно создавать композицию для регистрации всех сущностей. Это там, где должна жить Э, вот этот вот так называемый new э, слово, да, которое создает новые инстанции. И этот Composition Root э, в каждом из типов приложений существует только в одном месте. Например, в консольном приложении это да, main э, object, ой, метод. например, в ISP.NET Core это э, э, pre-builder, который при, э, перед билдом происходит, то есть э, э, в разных версиях ISP.NET это по-разному но э, там стартап-файл, да, или вот без него, когда минимал API. Например, в DAPE в приложении, это где создается первая app замол страница ну, то есть в app Замол создается первая main-page, вот там вот, собственно говоря, композицион На самом деле в книжке э, Марк Симон хорошо описал, что это такое, как это работает, с чем это едят. И ключевой момент в том, что эта штука одна в приложении, и там должна происходить создание контейнера и наполнение его нужными инстанциями. Так, поехали дальше. Смотрите, у меня теперь есть лодов и теоретически я могу сказать, что мне нужен что-то. Email сервис. Да? Давайте получим email сервис. Вот таким вот образом я его тоже получу из контейнера. И я хочу сказать get required сервис сервис, а email сервис. Просто я знаю, что я хочу точно. И смотрите, вот если бы у меня Давайте пока вот так вот закомментируем, давайте все получим для начала, это будет профайл сервис. вот и здесь делаем вот таким вот образом, ну опять же, чтобы сэкономить э, ваше время, ну вот так вот будет, вот здесь будет, ай. ну давайте пока вот эту штуку вот так вот закомментируем, э, я потом покажу, Здесь мне нужно get, ой, не туда лежал, Hero service еще нужно, так, так, так, вот это пока не закомментируем, купал сервис, закомментируем, здесь закомментируем и здесь и скажем, что нам нужен iMessage, то есть мы хотим взять какую-то реализацию, напоминаю, у нас их несколько для месседжа, здесь у нас профайл сервис, ну и, в общем, сейчас я это, конечно, запущу, это все сработает. Тут как бы без вариантов. Вот, вы видите, что мы положили в контейнер, то и взяли. В консольном приложении не особо много вывода по, по, а как это, выгоды по этому поводу, но в большом приложении это, на самом деле, очень важно. Надо понимать, что у меня, когда я получаю email-сервис, вот смотрите, у меня происходит создание инстанса, который э, в конструктор получает лоудер. Давайте придем в лоудер. Давайте перейдем в конструктор реализации лоудера вот этого самого. Ой. Не, вот. вот. И попробуем запустить приложение. Смотрите. Я создал... Я поставил бряку для того, чтобы получить email-сервис. Теперь нажимаю F11. И еще раз F11. F11, И вот только когда я обращаюсь к email-сервис напрямую, еще раз нажимаю F11, вот только тогда email-сервис создает свой инстанс. То есть это как раз э, то самое отложенное э, связан то есть как-то связывание, ну, блин, забыл как называется, но неважно То есть то самое связано, когда уже на, на этапе runtime мы получаем те объекты, которые зарегистрировали в коде. То есть они не сразу создаются, а потом. Дальше, я нажимаю F11, и у меня, смотрите, создается email-сервис, и надо понимать, что у меня лоудер здесь уже, собственно говоря, есть, загружен. То есть, email-сервис создается, а лоудер уже получен в конструкторе. Давайте вот таким вот способом я сейчас это уберу, и мы сейчас еще раз посмотрим, чтобы понятно было. Еще раз, у меня есть... Куча регистраций. У меня есть получение, но как я получаю только тогда, когда реальный инстанс, только тогда, когда начинаем пользоваться. Запускаем стало бряка. Я получаю, а я F10 нажал, прошу прощения, давайте еще раз. f 11 Мы пришли. Вот смотрите, для того, чтобы получить, еще раз, для того, чтобы получить email mail сервис. Мне нужно получить loader, вот email сервис создает instance, то есть мне лоудер уже пришел сюда из контейнера автоматически, я даже ничего не делал, а теперь нажимаю F11, теперь у меня получается лоудер как раз запускает загрузку этого темплейта, пишет сообщение, возвращает результат, здесь у меня loader уже вернулся, что нужно, ну и соответственно email сервис сделал там отправку этого ну, мыла, грубо говоря, таким вот образом. А в результате у меня, естественно, все сработалось. Но вот этот как раз контейнер помог мне наполнить мои зависимости, мои конструкторы, моих сущности моих объектов нужными мне а, объектами. И, а, ну, наверное, трудно будет показать а, Transient, Scope и Singleton, но я надеюсь, что вы мне поверите. Хотя, если напишите в комментариях, то, наверное, можно будет и про это поговорить. Но меня интересует вот эта штука, которая, собственно говоря, как вы видите... Что-то здесь не так, да? То есть мы зарегистрировали три. Давайте запустим теперь без бряки, Но выдалось pop-up message, то есть остальных сообщений, которые я регистрировал, нету. Обратите внимание, все контейнеры опять же работают по-разному. Я на iMessage зарегистрировал последним pop-up message. Если я его наверх и запущу еще раз, будет какой правильный error message. Контейнеры все работают по-разному. Кто-то добавляет, кто-то перерегистрирует, кто-то... В общем, это нужно понимать, что в зависимости от того, что вы зарегистрировали, какой последовательности и каким образом, это будет работать именно таким образом. я могу сделать хитрую хитрость, если так можно выразиться. И хочу получить все реализации ну естественно мне тут нужно или вар написать или тоже написать айе нумерабле ну пусть будет а, и, ну, мера, э, вот такая штука ой ай месседж вот и здесь, ну, пока ничего не будем выводить, давайте просто запустим и посмотрим, что нам сюда придет. Ну, я думаю, что вы уже догадались, что так, это бряк можно убирать. Мы поняли, как она работает. Сюда, сюда, и теперь F10. И смотрите, у меня есть Notify Messages. И обратите внимание, сколько их. Все те, которые были зарегистрированы, напоминаю, их раз, два, три. Когда я сказал, что я хочу получить коллекцию всех интерфейсов полученной, ну и как вы видите, вот они все здесь есть. То есть, соответственно, э, вот если я где-то захочу все типы методов прокинуть, ой, все типы сообщений прокинуть в какой-то контейнер, я могу через for each в данном варианте сказать, ну, давайте вот так вот, э, это теперь уже называется messages, и могу сказать э, вот таким вот образом for each messages и var message и вот так вот, Упс. Пусть она мне их напечатает. То есть, если нажму Ctrl F5, то вот они все зарегистрированы здесь появились. Прикольно, на самом деле. Мне кажется, это очень крутая фишка. Более того, друзья, хотел бы еще сказать, что есть такое понятие, как именованные, собственно, инстанции. Они регистрируют... В разных контейнерах это работает по-разному, но нужно, чтобы знали, что эта фишка есть. Когда вы зарегистрировали вот подобным образом... Несколько, несколько и, и как это, имплементации, реализации одного и того же интерфейса вы можете сказать что в какой-нибудь там метод хотите получить ну там какой-нибудь я не знаю ну специфичный по названию например начинается на Notify Uh, надо сказать, что тот, который мы сейчас используем, uh, Dependency Container для ASP.NET Core, у него такого uh, нету. Но, uh, в, допустим, в автофаке есть или, допустим, в InJecti есть. Это нужно понимать, что с чем едят. Ну, uh, надо сказать, что использование наминга, то есть именованные сущности, я не помню, когда после раз именованные получал. Все можно сделать вот на основе вот этого в зависимости от того, насколько вы правильно регистрируете там объекты, именованные обычно, ну не знаю, я не помню уже такого. Раньше нужно было, сейчас не помню. Ну, это вот такой вот нюанс. Ну что еще? Давайте э, теперь еще что-нибудь поэкспериментируем. Ну, например, э, давайте создадим какой-нибудь helper, который называется, ну там, template builder. Такое выдуманное название C-sharp класс, Пусть он будет тоже internal, и дабы builder, я его даже неправильно назвал, build. Вот так вот. Вот, и пусть на самом деле я его зарегистрирую в контейнере. Но здесь у нас. Давайте другой вариант. Пусть у меня будет i -template Builder, это будет интерфейс, и у нас не будет на него реализации, мы посмотрим, что, собственно говоря, скажет этот самый контейнер, которому мы сейчас скажем, что у нас есть реализация, вот такая вот. Нет, давайте мы скажем, что мы ее хотим получить, но у нас ее не будет. И давайте написать var item равен контейнер get. Insta, get сервис, ну, вот такой вот. Как вы думаете, что произойдет? Давайте запустим. Ну, кто-нибудь уже догадался. Наверняка у нас будет ничего. Мы получим нул И э, это как бы нужно понимать. Что если вы что-то получаете из контейнера.. То вот в этом месте, где я, тут по идее можно поставить проверку на ну этого, а то, что приходит вам в конструктор, там нужно как бы ставить специальные атрибуты, можно тоже делать проверку на NULL, это как бы на самом деле важно. Теперь если я поставлю рекорд, э, давайте запустим еще, что у нас теперь появится, F10, F10, F10, F10, и опачки, смотрите, у нас есть информация о том, что э, мы не получили, потому что он не зарегистрирован. Прикольно. Нужно понимать, что этим тоже нужно уметь пользоваться. Ну и надо сказать, что есть еще специфичные методы регистрации. Например, сервис, можно сказать, type of, нет, нет, type of Как раз тот самый iBuilder. И здесь у нас тоже будет нул, на самом деле, если честно. То есть мы не зарегистрируем в контейнере, его не получим. Ну и таким же образом, если будут какие-то зависимости от этого, у этого класса, и они не будут зарегистрированы, обычно тоже будет информация с ошибкой, что нет зарегистрированной э, сущности в контейнере. Ну еще, наверное, так, этот билдер нам, в принципе, не нужен. Давайте вот такой еще вариант покажу. Давайте здесь я поставлю Bar во всем классе, так проще будет. Смотрите, у меня есть, есть э, email-сервис, вот здесь вот, вот email-сервис э, Покажу вам тоже полезную штуку на самом деле да, давайте покажу и вот здесь напишу консоли write email service equal email service 2 давайте так напишем а здесь у нас напишем email service 1 и service 2 таким вот образом f5 видите вот мы пошли пошли здесь получили email service 1 вот здесь вот еще что-то получили email service 2 а, ну и теперь пытаемся их сравнить. А, давайте тут у нас тоже бряки нужно убрать. Опс, где результат-то? А, нет, не видно ничем. Ну вернее видно, но плохо. Давайте по-другому сделаем. Мы его вот здесь вот сравниваем. И а, вот здесь... А, давайте так вот консоли Чтобы прям видно было. Вот так вот я сделаю. А, смотрите, я еще раз запущу. F5. Посмотрим, ну, посмотрите, вот эти сущности равны. Почему? Потому что у нас есть скоб, потому что мы сказали, что у нас в процессе выполнения вот, ну, можно сказать, в процессе э, выполнения вот этого вот всего у нас идет в один запрос, начало до конца, и мы получили один и тот же инстанс. Как это проверить? Ну, на самом деле тоже очень просто. Давайте покажу вам фишечку, наверняка вы про не знаете, но тем не менее. А, смотрите, у меня здесь снимаю один я просто навожу на него, потом перевожу сюда, нажимаю правой кнопкой и говорю, показать мне идентификатор объекта. Видите, появилась единичка. Я иду дальше, я иду дальше, получаю, и смотрите, здесь та же самая единичка, что говорит нам о том, что это один и тот же объект. Теперь давайте сделаем транзиент. Э, Опс, нет, давайте я напишу transient. так вот. А теперь давайте еще раз запустим, теперь проверим, что у нас будет в этом случае, у нас есть email сервис один, я говорю make object id, это у нас будет один, идем дальше, идем дальше, получаем второй экземпляр, и смотрите, я говорю теперь покажи мне object id, и это уже второй, то есть это говорит о том, что у меня другой инстанс, то есть если вы внутри этого email сервис хранили бы какую-то информацию, или какую-то память, или еще что-то, или какие-то дополнительные обработки, или результаты сохранили этих обработок, то э, получая in scope, ну, то есть когда в одной области действия, мы могли к ним обратиться. Если это транзит, то у вас все сбросится, и этим тоже нужно, собственно говоря, понимать, управлять, как это работает. Я думаю, что эта фишечка э, с моей копджет-идеей вы уже знаете про нее и будете использовать, если, если не знаете, например. Ну и э, опять же вернемся э, в скопет. Да что ж ты за сбрасываешь все время, все время неприятно. Вот так и будем писать, вот. И, хотя нет, давайте проверим, что там напишется по поводу равно они или нет. Ну, F5, смотрим на результат, вот false, конечно же, эти инстансы разные, ну, вот такой вот вариант. Ну, как говорится, напоследок, на ну, пасашок, если так можно выразиться, еще кое-что покажу. смотрите, допустим, у меня сейчас email, где он, вот он, email, где он? Вот, зарегистрирован как президент Давайте его обратно зарегистрируем как Scope И я вам скажу такую штуку, что этими scope, этими областями действия можно управлять ну, Давайте сюда перетащим и скажем следующее Using, ну, в данном случае var Мы скажем, что у нас есть скоп, который может создать контейнер Вот видите, есть CreateScope и э, понимаете, что using вот этот ID что вот этот скоб будет работать, пока вот этот using за скобки не выйдет. Таким образом мы сделаем э, email сервис 1 Ну и давайте вот так это можно удалить. Нет, с Вот у нас есть email один print, мы его вынесем сюда и сделаем второй такой же э, вот, таким вот, нет, вот таким вот образом. Да, только сюда поставим вот этот Это удалим И здесь скажем, что он написал второй Ctrl-K -E, красоты немножечко добавим Элегантности, так сказать, подал И вот этот вот можно сюда удалить В общем, смотрите, теперь я запускаю Напоминаю, что у меня сейчас зарегистрируем как Scoped Собственно, e-mail сервис зарегистрирован как Scope. Мы создали Scope 1 Мы создали Scope 2 и смотрите, первый вариант, ну, вот это вот тоже будет работать, но давайте проверим, чтобы проверим, доверяете ли вы мне. Смотрите, мы получили контейнер, мы пошли в скоп, создали из контейнера instance 1, давайте его помечу как объект один, мы выбили на печать, здесь получаем из того же инстанса. Смотрите, вот сейчас у меня не сработало. А внимание нужно обратить на то, почему это не сработало. Естественно, это instance 1. И если вы видите, здесь не работает у меня потому, что я скоп создал, здесь создал, а дергаю все равно из контейнера. Это неправильно. Я забыл, ну, тем, тем не менее, это на самом деле очень важно. Давайте нажмем F5 и скоп сервис get instance И здесь, скажем, вот такую э, тоже штуку. Вот, давайте еще раз запустим, я покажу. То есть вот эта штука прекрасно работает в том варианте, когда вы, допустим, используете, так, я не туда нажал, F10, вот, а Когда вы используете, допустим, ну, э, как они называются, host да, например, когда, э, вот видите, этими скопами можно управлять и, как вы видите, здесь был один объект, здесь уже другой, потому что скоп поменялся, и вот что значит скоп, это чтобы вы понимали, что это примерно как-то так. еще раз, например, когда вы используете от сервисы в core, то тогда там желательно создавать какой-то вот такой скоп, инжектить вот этот самый iService Provider, потому что вот этот iService Provider, давайте покажу, вот так давайте для начала остановлю, вот так вот. И скажу, что есть сервис-провайдер, вот он iServiceProvider, у него есть get GetService, и еще у него есть у сервис провайдера да, у него есть здесь CreateScope. Собственно говоря, это extension, теперь, раньше он не был extension, но тем не менее вы можете это использовать, то есть и контейнеры, и сервис провайдер могут это сделать. На самом деле, вар нужна сервис, сервис, сейчас проверим, сервис, сервис, сервис. Давайте сделаем так. У нас есть контейнер, давайте попробуем из контейнера получить getService.com и сервис провайдер. О, смотрите, он есть. А теперь вот этот вот, давайте, Сергей сервис провайдер мы скажем что мы хотим вот здесь вот здесь Ну, давайте тогда сделаем required вот как вы видите вот и попробуем еще раз эту штуку запустить что покажет ну, в общем, обычно, когда я использую hosted services, я прокидываю туда не контейнер, а сервис-провайдер, потому что из сервис-провайдера, ну, собственно говоря, сейчас и из контейнера тоже, в новых версиях, можно создать вот этот вот сервис-провайдер, который умеет создавать скоп, ну и, как вы видите, опять же, все работает, Make object ID 1, дальше другой сервис-провайдер, в смысле, сервис-провайдер создает другой скоп, и здесь, как вы видите, уже другой инстанс, и скопа мы... Скопы мы разрулили, Вот как-то вот так. Ну, да, думаю, что на этом, наверное, достаточно экспериментов. Я очень вас прошу описаться в комментариях, насколько это видео было полезно, потому что здесь как таковой темы по большому счету нет, здесь просто какие-то упражнения. Вот. Поэтому, если вы напишите и не просто напишите, хорошо или плохо, напишите, какие бы еще у вас темы интересовали. Но ну, это было бы на самом деле очень замечательно. Я же с вами на этом прощаюсь, вам всего доброго и пишите правильный код.